В чем заключалась основная задача когда мы находимся перед броском то есть когда почему мы находимся перед броском мы находимся в засаде мы выжидаем момента когда жертва подойдет очень близко да то есть когда будет вероятность того что мы выпрыгнем и схватим будет достаточно высокой поэтому в этой ситуации ключевым является не столько зарабатывать на чем-то сколько сохранять абсолютную покупательскую способность денег Сохранение абсолютной покупательской способности денег, в данном случае у вас доходность должна быть привязана не к рублям, не к долларам, не к евро, не к фондовому рынку США или э, Японии, или России, или еще будь кого бы то ни было, в случае, если вы хотите сохранить покупательскую активность своих денег, для, чего для вас является ключевым ориентиром мировая инфляция. Если мы говорим о том, что мировая инфляция в настоящий момент составляет в районе 2,7-3%, в зависимости от того, какая экономика входит в этот расчет инфляции, какая ее доля в мировой экономике, то в среднем на круг мы получаем 2,7-3%. Соответственно, для того, чтобы сохранить покупательскую способность денег, нам необходимо, чтобы у нас доходность всего инвестиционного портфеля была выше, минимально обеспечивала эту доходность. Максимальная цель – превысить эту доходность. Это понятно? То есть, причем, чтобы эта доходность была применительной ко всем инструментам по всему миру. Не надо каких-то сверхдоходностей, да, то есть не надо каких-то фьючерсов, опционов, спекуляций. То есть мы просто сели в засаду и сидим, ждем. То есть, опять-таки, может быть, меня это немного задело, да, комментарии, которые даются. Ты все время топишь за доллары. Ребят, если если меня послушать, вот честно, ребята из клуба не дадут соврать. Я никогда не говорил покупать только доллары. да, То есть я всегда говорил, что структура портфеля должна быть представлена следующим образом. Да, долларов должна быть большая доля портфеля. Но при этом хедж по доллару идет через золото, и он отработал прекрасно. И у нас все равно. Мы не знаем, когда произойдет кризис. У нас должны быть хорошие, качественные дивидендные истории, которые общие доходы с портфеля вытянули. На что хочется просто обратить ваше внимание что находясь перед броском, все делается правильно. Да? То есть пока что мы еще не зарабатываем, можем еще непосредственно упасть. Но стратегия, естественно, меняется. Объясню, почему происходит пересмотр. Соответственно, когда просыпаться? То есть когда просыпаться для того, чтобы переходить к неким активным действиям? Падение прибыли компаний. Ну, то есть, если помните, да, я говорил о том, что это падение прибыли компании, падение производственной активности, снижение мировой экономики, рост безработицы сплет доходности корпоративных облигаций. То есть это, в принципе, все должно произойти в моменте. Помимо всего прочего, должно произойти понижение процентной ставки сразу и резко, возобновление ФРС программы КУЕ, выкупа активов, достижение спреда двух десятилетних облигаций, паритеты или уход в отрицательную зону. Вот это вот ключевые параметры, которые должны быть исполнены для того, чтобы переворачиваться и становиться в шорт. Понятно это? Что мы получили по факту? Процентная ставка в США. Резкое снижение на много. 1,25 снижение есть. Дон, выполнено. Возобновление Федрезервом программы количественного выкупа активов. Плюс 450 миллиардов за три месяца. дан выполнено. Спред двухлетних, десятилетних облигаций. Ну да. То есть да, в течение года, в сентябре месяце мы в принципе уходили в отрицательную зону. И в принципе можно было бы как бы развернуться но на каком фоне это произошло, да? то есть ликвидность нам выдали, ее непосредственно предоставили, то есть нам дают ликвидность, ее просто льют и льют, хотя все фундаментальные вещи свидетельствуют о том, что, что ситуация в глобальной экономике меняется.